Здравствуйте, дорогие подписчики канала «Ты хочешь стать миллионером?» Благодаря 3D-технологии теперь рассказывать о богатейших людях России буду вам я, Русский Волк. Подписывайтесь на канал «Ты хочешь стать миллионером?» Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои рассказы. И пишите в комментариях, интересны ли вам мои истории о тех, то свою жизнь потратил на то, чтобы стать богатым и влиятельным человеком. Сегодня я хочу рассказать, как зарубежная молодежь, не имея стартового капитала, становится богатой, используя интернет. Если вы знаете, как нажимать на клавиатуру, то вам эта история поможет повторить путь Лив Конлан из города Глазго, Шотландия. Она была преуспевающей ученицей, но ушла из школы перед выпускным классом так как одноклассники постоянно издевались над ней. Конлан начала заниматься предпринимательством с 13 лет. Она заказывала товары из Китая и перепродавала их в интернете. Ей удалось заработать 5000 фунтов это около 429 тысяч рублей. Идея создания компании пришла к ней после того, как ее мать три месяца не могла продать свою успешную компанию, занимающуюся тренингами. Женщина не могла позволить нанять дизайнера интерьеров, который подготовил бы студию к продаже. Конлан помогла матери обставить помещение и через три дня у него нашелся покупатель который приобрел здание даже дороже, чем планировала девушка. Тогда она поняла, что на рынке есть спрос на подобные услуги по низким ценам и решилась основать компанию без большого стартового капитала и инвесторов. За первый год прибыль компании составила 30 тысяч фунтов – это 2,5 миллиона рублей, а за второй выросла до миллиона фунтов – это 85,7 миллиона рублей. Компания Колтон обставляет мебелью больше 300 домов в год. На нее работает 10 человек, в том числе ее 52-летняя мать и 22-летний брат. На заработанные деньги девушка купила однокомнатную квартиру и сделала в ней ремонт. После этого цена недвижимости выросла в два раза и составляет 100 тысяч фунтов. Конван признавалась, что поначалу ей было сложно находить клиентов, Серьезные 50-летние мужчины не воспринимали всерьез 16-летнюю кудрявую светловолосую девочку. За первые заказы она почти не получала прибыли. Все деньги уходили на покупку мебели и предметов декора. Затем Кондлан могла использовать их по второму разу. Девушка начала активно вести аккаунты в социальных сетях, что помогло найти новых клиентов. Бизнес не всегда шел успешно. В самом начале пути она наняла грузчика-водителя и забыла сказать ему про один диван, тот потребовал у нее 40 фунтов, это 3400 рублей за его перевозку. Девушка разозлилась и перевезла диван на своей легковой машине сама. Даже когда бизнес Конлан разросся, она не стала транжирить деньги, большую часть прибыли она вкладывает в бизнес. Мать предпринимательницы добавила, что очень гордится дочерью. С детства наводила ее на бизнес-конференции, дарила ей аудиокниги, бизнес-гуру и коучей. Конлан работает 6 или 7 дней в неделю, ее рабочий день длится 18 часов. Девушка не ходит на вечеринки и мало общается со сверстниками. Но не переживает из-за этого. Ей бы хотелось стать примером для молодых людей и доказать, что стать успешным можно и без поступления в институт. Так что теперь с уверенностью можно сказать – ученье свет, а не ученье тьма денег. Если история была вам полезной, не забудьте поставить лайк. А с вами был Русский Волк канала «Ты хочешь стать миллионером».